Подкаст создан Обществом Скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве раз в две недели. Сейчас встречи проходят в антикафе «Зеленая дверь». И следующая встреча у нас будет про астрономию. Игорь Тирский будет рассказывать нам про современные ее проблемы. Что неизвестно сегодняшней астрономии. Очень интересная лекция. Обязательно приходите. Прошлый наш подкаст был посвящен целиком псевдоистории. Это был первый тематический выпуск. И в конце э, наш гость Александр Мешков очень классно закончил, что сказал э, «давайте дадим какие-то советы альтернативщикам». Э, то есть не просто там, что вот, все это ерунда, а вот давайте дадим какие-то конструктивные советы. Мне вот кажется, что это очень хороший подход, но он сказал такую фразу, что «если вы хотите, не обязательно там, ну, поступать в институт, все такие дела» вы можете, в принципе, попытаться разработать свой метод. Вот если вам не нравятся какие-то там дендрохронологии или еще что-то, ну, разработайте свой метод. И я потом подумал о том, что здесь можно сделать некоторое замечание, что этот метод, если разрабатывать его, он все-таки должен соответствовать научному методу, научной методике, научным принципам. Потому что на самом деле среди альтернативщиков довольно много оригинальных методов. Тот же Скляров там э, сказал, что там хронология это ерунда и предложил какие-то свои методы вычислений, но они от этого не становятся научными просто потому, что вот он придумал что-то свое. То есть здесь важно не столько оригинальное авторство, которое многие альтернативщики готовы взять на себя, сколько вот именно является ли эта методика научной. Кстати, совсем недавно прошло ЖЖ-сообщение какой-то, как говорят известный креационист, Фриц Морген, по-моему, так он называется у него ЖЖ, он написал большую такую телегу, где он рассказывал о том, что критерий Поппера он не применим к событиям, которые в прошлом, какие-то странные аргументы что Бритва Оккома, тоже у него какие-то к ней претензии. В частности, практически претензия состояла в том, что он ее понимал только первую ее половину. Не, не плодить много сущностей. Но при этом он совершенно не учитывал... Ну, и он из этого выводил что-то, что это вообще там негодный принцип, потому что... И он приводил в пример теории, которые требуют там чего-то более сложного. Ну, большего количества каких-то сущностей. Ну, и, конечно, ответ на это в том, что просто у, ну, у Бритвы... На самом деле, есть вторая часть, что теория должна обладать больше объяснительной силой. Ну, и это может оправдывать увеличение сущностей. Что можно придумать вообще, самое такое простое? Вот есть у нас Бог, он все создал. Ну, кажется, на первый взгляд, идеальный такой аргумент. Но, что важно, из этого посыла вы не сможете получить практический результат. То есть, вам нужна какая-то простая система, но она должна объяснять вам совокупность явлений. Мне кажется, что объяснение принципов скептицизма это вообще просто э, какая-то такая постоянно нужная вещь. Я сталкиваюсь с людьми, которые говорят: общество скептиков круто, а что это значит? Типа, а что значит скептицизм, вы во всем сомневаетесь. И нужно как-то вот объяснить, а что это значит. Например, многие люди мне кидали определение философского скептицизма из Википедии, и говорили: А, вы значит, о это, вы во всем сомневаетесь, вы сомневаетесь в том, что истина существует. И надо было объяснять, что нет, современные скептики чаще всего подразумевается, подразумевает научный скептицизм. А очень хорошо сказал Майкл Шермер, который как раз тоже общество скептиков, вот американское, он сказал, что на самом деле скептицизм – это просто более такое, может быть, сложное название для, для науки на самом деле. То есть современные скептики – это просто люди, которые, которые смотрят на мир, на познание мира через научный метод. Итак, в нашей компании есть люди, которые мечтают жить вечно. И помогают нам в этом мечте исследования по излечению рака. Как известно, рак – это очень серьезное заболевание, даже целая группа заболеваний. И тем не менее, в, меди... в доказательной медицине постоянно происходят какие-то открытия, какие-то работы, которые позволяют нас приблизить, вероятно, к тому моменту, когда это заболевание станет, ну, если не полностью излечимым, то, по крайней мере, в большинстве случаев. Женя. В СМИ промелькнуло сообщение о том, что открыт механизм, контролирующий рост наиболее агрессивных клеток в опухолях мозга. Всем понятно, что раковые заболевания самые опасные, смертельных случаев очень много. а Если опухоли у нас в центральной нервной системе, то дело еще хуже. В 30% случаев вообще лечению они не поддаются. Механизм, который был обнаружен, он, в нем задействован протеин рипадин. Прелесть в том, что он содержится во всех этих опухолях центральной нервной системы, глиобластомах. Значит, суть механизма следующая. Этот протеин взаимодействует с клеточным рецептором и в результате этого взаимодействия активируются другие протеины, которые собственно, контролируют рост злокачественных клеток. И когда этот протеин был а, инактивирован, то роста злокачественных клеток не происходило. И это, собственно, может позволить создать такое очень эффективное лекарство. Ну что, отличная новость. Двигаемся дальше. Что у нас происходит на МФК? Межфакультетский курс – это практика, которая была введена в МГУ недавно. И ее смысл в том, чтобы студенты какого-то определенного факультета могли также послушать лекции преподавателей с других факультетов и как бы расширить свой кругозор. В частности, поскольку учусь на четвертом курсе механико-матемического факультета, у нас ходить на один межфакультетский курс является обязательным. Ну, соответственно, нужно получать по нему зачет, поэтому нужно находить на какой-то... Я выбрала межфакультетский курс с интересным названием «Мировоззренческий вопрос о современном естествознании». Я выбрала из-за того, что преподаватель, которого читает Хунжуа, Андрей Георгиевич, известен как молодоземельный креационист и вообще такой православный христианин. Ну, к сожалению, на первых двух лекциях он не сказал ничего особо интересного, ну, просто... То Хотя есть... мы очень ждали. Да, но зато я просто прослушала немного информации по истории науки, что для себя узнала новое. А вот на этой лекции он сказал пару интересных вещей, которые. которые, мне кажется, должны войти в аналы скептицизма. И вот первый интересный момент а, этой лекции. Лишь после распространения христианства, вера ученых в шесть дней творения, недоступность божественного замысла для человеческого разума позволила сосредоточиться ученым. Не на вопросах происхождения начала мира, а на его свойствах. Нравится нам это или нет, но современная наука создана учеными-христианами. И причина вот была именно в том, что эти вопросы происхождения мира для них были как бы запретными, потому что все написано в Священном Писании. То есть, фактически, религия сама создала проблему, а затем ее весело решила да, то есть здесь мы очень спорное утверждение видим, которое как бы, ну... ну мне кажется, что даже если оно не спорно, если с ним согласиться, оно, в общем-то, не делает части религии. Ну что, то есть, ну, фактически, вот он говорит, что вначале а -а -а. религия проблему создала, да, тем, что вот, вот есть такой миф, в него нужно верить, а затем, типа, сама же сказала, ну вообще-то это необъяснимо человеческому разуму, поэтому как бы изучаете, ладно? Ну и как бы, о, круто! И вот этот же самый миф потом уже частично мешал развитию науки. И потом он говорит по поводу того, что современная наука была создана учеными-христианами. Ну, про современную-то уже нельзя говорить, наверное. А даже если было бы можно, что если основа заложена, ну, окей, ну, тогда, наверное, в какой-нибудь там, например, Западной Европе все были христиане. Вопреки, у них вариантов-то не было особо. Он не оставляет как бы выбора. Он утверждает, что если бы не было... Вот, мифа о сотворении, то ученые бы э, бесконечно бы... Ну, это, они бы сконцентрировались только на вопросах создания мира, но не изучали бы свойства мира. Но у него... не Он не сможет никаких привести доказательств, потому что э, у нас нет э, альтернативной ситуации. На каком основании он утверждает, что если бы не было мифа о сотворении, люди бы не изучали свойства мира наряду с вопросами именно творения? Он в качестве примера приводил э, древнегреческих ученых, которые как раз много времени проводили в размышлениях о том, как был создан мир, но совсем мало времени уделяли экспериментам. Что значит эксперимент? Подождите, Архимед же, по-моему, там создавал сооружения, помогал там оборонять города и так далее, то есть он был инженером выдающимся, ну, насколько я знаю. Скорее это было исключение, чем правило. В основном э -э, там были одни философы, которые вот, именно, старались умозрительно постигнуть эти вещей. Мне кажется, что слабый аргумент, потому что совершенно не факт, что... Ну, я согласен здесь с Ливоном, и совершенно не факт, что они занимались умозрительной философией, правильно? Только потому, что они не знали, как создан мир. Ну, как ну это бы. же колыбель ну, науки и цивилизации. Тогда еще То не значит, было начало. Тогда не было наук, была философия как таковая в общем целом. Чтобы получить ответы на этот вопрос, достаточно в книжке по философии науки три главы первые прочитать. А вот следующий интересный момент. Этот момент произошел, когда преподаватель рассказывал про историю Древнего Рима, который пал, по его мнению, в первую очередь из-за падения нравов. То есть нравы пали, и Рим пал. А, начало цитаты. «Еще Аристотель сказал, что природа дала человеку в руки оружие интеллектуальную силу, которая может пользоваться во имя добра и во имя зла». Поэтому человек без нравственных устоев оказывается существом самым нечестивым и диким, низменным в своих половых и вкусовых инстинктах. Дальше он ск э сказал, опять же, начало новой цитаты. Естественно, что нужно было людям показать путь истинное назначение и цель жизни человека, что и произошло. Приход в мир Иисуса Христа и его земная жизнь, его учение о спасении, крестная жертва, воскресение и вознесение привлечь человечество, вернее, часть его, к новым ценностям, новому образу жизни, новой нравственности. Новому мировоззрению. Конец цитаты. Ну, очевидно, что это крайне пристрастное утверждение, то есть просто прямая проповедь христианства вместо того, чтобы рассказывать о мировоззренческих основах естествознания идет. И опять же мы видим, что человек ошибается, путая религиозность и нравственность, говоря об их тоже действенности. Ну, понятно, что Аристотель говорил совсем не о том, о чем говорил Достоевский. То есть э, Аристотель говорил про человека без нравственных устоев, а Достоевский про человека атеиста. Это совершенно разные случаи. И опять же само же не Достоевского очень спорное, если Бога нет, то все дозволено. Мы знаем о такой вещи, как эволюционные предпосылки морали и мы знаем примеры обществ, в которых была нерелигиозная мораль. Например, даже Советский Союз. Любопытно, что это только третьей лекции. А что же будет дальше? По поводу падения Рима и нравственности. Мы как раз после подкаста разговаривали с Сашей Мешковым и спросили его, что же случилось с Римом. И он нам рассказал, что просто в то, к тому времени закончились завоевательные войны в Римской империи. А завоевательные войны давали рабов. И, соответственно, у каждого свободного человека, то есть у них был такой строй, что каждый человек, например, вел свое хозяйство или какое-то производство, на котором работали рабы. И, соответственно, он нуждался в постоянном поступлении вот этого вот человеческого ресурса, который выполняет всю, скажем так, грязную работу. Когда закончились завоевательные войны, стало не хватать рабов. И, соответственно, пришлось менять ну, экономическую модель ведения бизнеса, если можно так сказать, и просто То есть люди начали нанимать ну, получается, как то ли крепостных, то ли ну, наемных рабочих, и они уже не были заинтересованы ни в завоевательных войнах, ни в том, чтобы существовала огромная такая империя. И постепенно началось дробление, деление, и, соответственно, империя распалась. Раньше было централизованное Получается, ведение хозяйства, то есть в одном регионе выращивали одно, в другом удобнее, как-то природные э -э -э -э -э. условия подходят больше для выращивания другого, и, соответственно, там хлеб везли из одного региона в другой, а, соответственно, после того, как хозяйства начали обособляться, то они начали приходить на самообеспечение, и, соответственно, разрушилась и вот эта вот торговая единая сеть, что тоже повлияло на падение Рима. Могу еще добавить, что я не имею ничего лично, против э, товарища Хонжуа, то есть, ну, никакой антипатии, ничего такого. Но, тем не менее, я считаю, что МГУ — это не место для проповеди, и что это очень тревожный симптом, то, что вот у нас начались такие вещи. Причем так любопытно, что примерно так потихонечку к третьей лекции стали вот небольшой дозой такой вкраплять такую да, да, да, действительно да, да. проповедь. Это, конечно, ну хорошо, ]ражено. что у нас еще хоть кафедру теологии не вели, как в МИФИ. В МИФИ на первую лекцию Илариона собрали полный зал, не собрали, согнали. Потом уже была быть вторая лекция, и не было заявлено, что читает Иларион, поэтому не пришел почти никто, но Иларион внезапно появился, и тут прям по указке сверху стали сгонять с других лекций к нему студентов. Да, ситуация действительно немножко тревожная, посмотрим, к чему это приведет. Потому что, ну, все-таки люди видят, понимают, что, ну, что-то не так. Другое дело, что не совсем ясно, какая может быть на это реакция. Вызовет это какое-то, там, я не знаю, активные действия. Или это будет какая-то пассивная вещь. Ну, и самое главное, конечно, интересно как-то повлиять на вот на следующее поколение, там, студентов, которые становятся преподавателями. Потому что, я так понимаю, вот в этой новой волне и может, могут происходить какие-то реальные изменения. Вот сейчас какой-то старый преподав... преподавательский состав сменяется как вот всегда происходит такое вот э, смена поколений. вот что вот в этот момент произойдет, конечно, интересно. Ну что, переходим к науке снова, да, наука, наше все. А сейчас мы, можно сказать, поговорим даже о вечной жизни опять. Здорово! Недавно прошла новость о том, что бактерии способны подбирать фрагменты ДНК из внешней среды. И получается так, что что-то в нас никогда не умирает. Ну, то есть частички ДНК могут подбираться бактериями и дальше отправляться Это в вечную душа? жизнь. Возможно, они собирают душу. Я не знаю. Да, красив, красивая легенда. По собиратели души Не, а что такая красивая легенда? Бактерии собиратели души. А, Да-да-да, типа такая немножко индийского стиля, что наша душа по частичкам собирается бактериями и потом переносится куда-то еще. Да, через много-много миллионов лет она собирается в один большой организм многоклеточный. Ну так вот, в чем суть эксперимента? Когда организм умирает, их ДНК рассыпается на части, и эти поврежденные фрагменты, как я уже говорила, не исчезают. И, в общем, ученый, который проводил это исследование с очень сложным невыговариваемым именем и фамилией, он накормил своих бактерий полуразложившимися элементами ДНК, сначала синтетической, и увидел, как эти бактерии добавили эти кусочки ДНК в свои геномы. А потом он накормил эти же бактерии фрагментами ДНК из кости мамонта, возрастом в 43 тысячи лет. И они тоже, ну, как сказать, скушали эти ДНК и вставили в свой геном. Вообще-то ну, немало видов бактерий берут ДНК от других живых организмов. У них есть сложная система, с помощью которой они собирают части ДНК. Датский ученый отключил часть генома, которая за это отвечает. Но при этом бактерии спокойно продолжали впитывать короткие фрагменты ДНК. И из этого он сделал вывод, что они собирают эти частички пассивно. И возможно, что этот механизм достаточно прост, что он работает даже при выключенном механизме. То есть это фактически такие вот небольшие, небольшие кусочки пазла, как зарождалась, развивалась жизнь, наверное, в данном случае просто как развивалась всегда очень любопытно смотреть на такие очередные подтверждения того, что все эти механизмы на самом деле есть. Ведь до сих пор, когда дело касается эволюции, вот даже это интервью с такими людьми, как Докинс, они говорят, что есть еще, вот, например, сама, ну, сам процесс эволюции, все, все это генетика, все это уже факт. Да, мы это уже просто наблюдаем. А когда дело касается естественного отбора, есть еще небольшое, небольшой шанс, небольшая возможность, что будет показано, что естественный отбор является не основным механизмом. Это маргинальные теории, но они есть в принципе. А я тоже хочу рассказать про то, что было раньше. Вот недавно австралийские ученые, по-моему, астрономы, они опубликовали статью, где говорят о том, что, в принципе, где-то 2 миллиона назад небо было совсем другим. И вот я много раз думал о том, что как интересно, каким небо будет выглядеть, например, там, ну, через какое-то количество миллиард лет. Но вот получается, что по-видимому мы можем относительно, ну, с какой-то там относительной уверенностью говорить о том, что э, какие-то там 2 миллиона лет назад, что по астрономическим меркам просто ничто. Э, небо действительно было другим. А ситуация была такая, что в центре каждой галактики вот по э, современным моделям э, есть сверхмассивная черная дыра. Коротко SMCD. Вот если увидите SMCD, это вот как раз оно. Когда такая дыра находится в активной фазе, вот э, ядро ядро галактики является активным, то тогда а, это создает такое свечение. И галактики такие, они фактически светятся. И вот а, предполагается, что как раз 2 миллиона лет назад была такая же ситуация. Это а, можно... Ну, сейчас это было понято по тем следам вот этого взаимодействия, которые сейчас нашли. Небольшая поправка: светит, соответственно, не черная дыра, а материя, которая ей засасывается, она разгоняется до очень высоких скоростей, а материя, которая движется с ускорением, заряжена она излучает. Вот и остаточные эти явления, собственно, астрономы обнаружили. Да-да, совершенно верно. Сама дыра, конечно, не светится. Но вот любопытно, что э, каким, каким могло быть небо, и какие-то наши предки э, Homo erectus смотрели в небо ночью и кроме Луны видели еще и светящийся млечный путь. Да, славные были времена, сейчас небо уже не то. Но есть и, есть и еще любопытное исследование, касающееся черных дыр, а именно, что они оказываются все-таки не настолько э, прожорливые. То есть раньше предполагалось как? Что вот черная дыра, особенно если она сверхмассивная, она просто яростно пожирает все вокруг себя, просто вот что ей не дай, она все это съест. Тем не менее, наблюдение за рентгеновским излучением из этих дыр, по которому можно сказать, какое количество вещества, как, как количество тепла, которое выделяется при поглощении каких-то веществ черной дырой, оно очень низкое, причем э, вот НАСА э, запустило еще в 1999 году рентгеновскую обсерваторию Чандра, которая все это дело э, наблюдала. У нас самая близкая черная дыра, ну вот центр нашей галактики, насколько мы знаем, это в общем-то предположение, хотя довольно э, такое основательное, это Стрелец А. Там стрелец А со звездочкой, там же есть еще какие-то стрельцы, стрелец там запад, стрелец восток, это все там разные вещи. Вот, стрелец А, звездочка, это вот как раз обозначение вот этой вот сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. И вот рентгеновское изучение очень низкое, и в чем дело, не очень понятно. И вот последние наблюдения как раз вот при помощи вот этой рентгеновской обсерватории показали, что по-видимому на самом деле черная дыра не настолько всеядна. Вот газ, который находится вокруг нее, он очень горячий, то есть там температуры бешеные. И, по видимому, все-таки черная дыра 99% веществ, которые как бы, в нее попадают, она просто отвергает. Чем более горячий газ, тем сложнее его поглотить. Получается, что черные дыры, они, в общем-то, находятся на такой довольно жесткой диете. Это безусловно пока еще не не полностью подтвержденная вещь, но вот предварительные данные примерно такие. По видимому Дело здесь в том, что, что кинетическая энергия молекул газа слишком высока, и, соответственно, их труднее поймать. Ну, вот здесь в новости не объясняется. В принципе, это действительно довольно странный момент. Звучит как бы довольно необычно, что черная дыра, вот в общем-то, какие-то вещи не поглощает. Ну, как-то странно. Но, вот действительно, может быть, либо это имеется в виду. Деталей конкретно в новости не очень много. Единственное, что ясно, что ученые пришли к какой-то модели, которая объясняет именно вот этот низкий уровень рентгеновского излучения, который, по идее, должен был быть очень высоким, тем более, когда речь идет о сверхмассивной черной дыре. У нас на этой неделе было пару вопросов, и они были достаточно объемные, в отличие от каких-то предыдущих коротких. Расскажите о том, расскажите о всем. Вот один из наших слушателей... Никита Одиноков его зовут. Он провел целое детективное расследование. В скептическом стиле, естественно. Собственно, в чем заключается проблема? Как он написал нам в своем письме и описал свои действия, я их кратко изложу. Проблема заключалась в том, что в его семье применяют, применяют электроприбор медицинского назначения, который, в общем-то, непонятно является на самом деле полезным прибором или нет. Он распространяется не через аптечную сеть, а с помощью сетевого маркетинга. Но там есть некоторые проблемы. Во-первых, это сетевой маркетинг. Во-вторых, там есть некоторые проблемы с его применением. Он достаточно дорогой, и никто толком не понимает, как он работает. Он прислал нам кучу ссылок, по которым он сам... Смотрел отзывы о приборах Там очень круто, конечно, очень много информации он дал Если кратко пройтись Поэтому есть некоторые положительные отзывы Вроде я купил этот прибор и стал здоровым как космонавт А есть откровенно такие отзывы Типа вы что, дурачки, что ли, ведетесь на все И он приводит в качестве такого резко отрицательного отзыва Я забыл, какой сайт но достаточно нормальный сайт, где собраны все медицинские шарлатаны. А по-моему, Фрод Каталог. Фрод Каталог, такой. да, абсолютно точно. Так вот, на этом сайте Фрод Каталог краткая рецензия была. Что там конкретно было сказано? Что, во-первых, себестоимость прибора около 100 рублей, продают его за 5000. Во-вторых, в описании прибора есть такие понятия, как электронный мозг там процессор или еще что-то на самом деле в конструкции процессора никакого нет еще там были грамотные аргументы но ну, там было немножко эмоций еще по поводу того что вот очередные шарлатаны и все такое ну этому части мы не будем касаться что интересно в комментариях к этой статье вот сайт фрот каталог он много говорит о всяких приборах Кое-что даже мы рассматривали. И в этот раз там на коммент в комментариях написано, вы знаете, хороший сайт, но вот тут вы ошибаетесь. Вот я использовал или там использовал этот прибор, и было потрясающе. То есть интересно, что от пользователей сайта, которые, по-видимому, не верят всему остальному, этот прибор вызывает какие-то положительные ассоциации. Э, да, Кирилл, в комментариях там сплошная жесть. Типа, я пользуюсь этим пять лет, я лечу своих детей, вы что, сошли с ума? Да это супер прибор, вот такие вот. Причем масса таких комментариев. Я больше чем уверен, что это левые аккаунты, как бы. Лево, а сколько тебе заплатили за эти отзывы? <связательно> я бесплатно сделал. но я тоже зашел на сайт этой компании, что бросило сразу в глаза, тоже что написано «Корпорация Донар» большими буквами, ну, что это такое? Корпорация, а компания сама такая не очень-то серьезная. Далее я посмотрел на обоснование, там сказано вот был советский ученый, но его разработки были засекречены, но сейчас они обнародованы, и вот мы на основе их создали этот прибор. Естественно, ученого это найти через поезд нереально, ну, скорее всего, вообще просто нет. Далее, механизм работы. Написано, что Прибор, он исследует ваш организм, скажем, понимает какие внутренние процессы и на основе этого дает электрические импульсы, которые, собственно, влияют на это. Сразу хочется сказать, что чтобы понять, какие процессы происходят, нам томограф нужен вообще. И как можно серьезно повлиять как-то с помощью электрических импульсов? Ну, ерунда полная. Ну, я полностью согласен с Женей, за исключением того момента, что вот этот вот чувак, изобретатель, реально существующий человек, э, к сожалению, мне тоже не удалось э, найти информации о том, что это за человек, но он в кое-каких нормативных документах фигурирует все же. То есть этот человек был. Э, какие цели он преследовал, и э, действительно ли он изобретал этот прибор, и и что он вообще изобретал, он мог вообще прибор к медицине не относящийся запатентовать, а они потом это использовали. Так что вот эту информацию мне найти тоже не удалось. А там был именно доктор наук? Нет. Ну, там, по-моему, сказано, что доктор наук. Нет, там сказано, что он космонавт. А, может, мы просто про разных людей говорим? Ну, космонавты все кандидаты. Не-не, мы говорим про создателя, который в 70-х под строгим секретом штамповал их. Но это для меня, например, это не первая история. Я сталкивался с лечением от аллергии, где тоже за этим стояла некая там какой-то тоже доктор наук советского времени, гениальный ученый, который написал какие-то статьи, причем статья действительно есть, ученые действительно есть, но метод, в общем-то говоря, ну просто не прошел практически никаких предварительных исследований, клинических испытаний. Нет. Точнее, были исследования там на мышах, но дальше этого не пошло. Единственная научная статья. Мне в связи с этим вспомнился один случай из собственной жизни. Однажды моя мама купила прибор, который... Согласно с описанию, тоже должен с помощью электромагнитного излучения лечить чуть ли не все болезни. И однажды у меня заболел живот, и мы стали водить этим прибором по моему животу, чтобы он воздействовал. Но это было несколько лет назад, тогда еще не была скептиком. Чтобы он воздействовал на все внутренние органы и исцелил их. Но, к сожалению, ничего не произошло, живот продолжал болеть. Тебе, когда на него что-то еще давишь, там, вводишь по нему чем-то. Совершенно верно. С тех пор у меня скептическое отношение к подобным приборам. В общем, возвращаясь к письму Одинокого, тут можно дополнить... Ну, я хочу от себя сказать, что он практически сделал работу за нас. То есть он уже дошел, он нашел сам достаточно информации, несмотря на то, что он сказал, типа, я не понял, как относиться к этому прибору. Но он нашел уже достаточно информации, чтобы этот прибор всерьез не воспринимать. Э, например, кроме того, что я уже перечислил, например, такие вещи, как э, способность прибора, на сайте прям написано, способность прибора э, заживлять ожоги, ускорять заживление ран, там, э, какие-то болезни легких вылечивать все это не, никакого отношения к конструкции и возможностям прибора не имеет то есть это откровенная ложь относительно способностей данного прибора этого уже достаточно чтобы не покупать его не говоря уже о разнице между себестоимостью и ценой за которую его продают а там никто не разбирал случайно этот прибор что к ну, сожалению такого клёвого анонса не нашлось мы можем, конечно, купить сами за 5000 тысяч. Тогда все станет ясно. <с> это было бы, конечно, кошерный эксперимент достаточно. Но нам, на самом деле, я капнул немножко глубже, и нам уже не придется покупать этот прибор. Я нашел крутое доказательство, что это фуфло. Э -э, на сайте, прям на сайте, <с> копнул глубже. На сайте посмотрел просто. <с> <с> <с> погуглил глубже, да. В общем, если внимательно-внимательно лазить по сайту, там у них есть отсканированное регистрационное удостоверение на данный прибор. Собственно, что оно из себя представляет? С помощью нашего Минздрава все изделия, используемые в медицинских целях, должны получать удостоверение. Собственно, этот прибор получил такое удостоверение. Слава ему за это! Он может продаваться даже в аптеке. Но... Что, под каким названием он получил это? Вот, я могу даже зачитать. Изделие медицинской техники, электронейростимулятор, через кожный, противоболевой, с внутренним и выносными электродами, портативный для стимуляции бат и БАЗ, я не знаю этих определений, для аурикулярной диагностики по методу Фолля. А метод Фолля, может... вслушайтесь в это. Биологические да, добавки, не? Метод Фольля это акупунктура. Если кто-то не знает, кто такой Фоль, он создал метод, который является, по сути, смесью акупунктуры и соционики. Ну, а, Фольля, а это, это даже да? не соционика, это... А, я же сказал соционика? Да. А, как называется? сантология. Саэн... Ну, и ее часть дианетика. В общем, поместью дианетики и акупунктуры. Да. Ну, к сожалению, мы живем в стране, где акупунктурные приборы реально могут быть зарегистрированы вот так вот кошерным способом. Однако взять хотя бы США, страну, где в плацебо в аптеке продается, да и вообще они такие достаточно лояльные к своим медицинским корпорациям, там за применение метода Фолля и продажу приборов, работающих по этому методу, по этому методу предусмотрено уголовное заключение. Так что вот, пожалуйста, прямое доказательство, да? Далеко ходить не пришлось. Ну и Одиноков спрашивал. Один из вопросов был: можно ли считать, что весь эффект это плацебо? Но если там метод фолья, туда, то, тогда можно считать. Да. Единственное, что здесь это делает этот прибор. Это плацебо. Однако, он получил еще одну бумажку. Ну, в общем, даже, вы, даже если я не буду перечислять все нормативные документы, а он получил порядочно. Там есть и ГОСТы, и патенты на изобретения, которые... Ну, патенты всем дают, а вот ГОСТ трудно получить. Э, в общем, э, здесь прописано, что он может снимать боль. То есть, к вопросу этого прибора как некого обезболивающего, мы не можем сказать точно, Снимает он боль или нет. Ну и напоследок я бы хотел сказать, что он нам э, несколько вопросов задал. Один мы уже с не ответили. Еще был вопрос, э, является ли это миостимулятором. Нет, миостимулятор это. Я не очень разбираюсь в этом, но мощности прибора, который мы вот рассматриваем, его явно недостаточно, чтобы считать миостимулятором. Э, и да, он использует эффект плацебо. И да, он может попасть. В список, э, в список what's the harm, да? Зарубежные сайты, где перечисляются жертвы различных э, псевдопрактик, псевдомедикаментов. Ну, этот прибор, он реально безвреден. То есть вы можете. Но в этом его вред. В том, что. Скажем так, он безвреден, но вред его в том, что он ничего не приносит. А люди ну, пытаются что, лечиться. Ну, вместо того, чтобы лечиться, будет вот. Мается, с этим да, учитывая, пропустим. что ему приписаны свойства по исцелению от достаточно сложных заболеваний, мы можем сказать, что, этот предмет, что использование его косвенно может и повлечь и смерть, и усугубление ситуации. Ну, я бы хотел напоследок сказать, что мне кажется, что все это исследование, в принципе, может быть, даже можно было не проводить. То есть мы правильно сделали, что провели, и что значит, ты, он посмотрел, например, на этот документ очень показательный. Это все само по себе необходимо. Но когда кто-то принимает решение о том, что а кто его работает прибор или нет, достаточно просто посмотреть на то, что они обещают, и подумать, а что это за принцип такой может использоваться научный. То есть если есть некий научный принцип, который при помощи каких-то электросигналов, там, чего-то еще позволяет определить э, состояние организма, это что же за такой волшебный принцип лежит в основе этого прибора? И уже просто вот этот вопрос начинает ставить все на свои места. Другое дело, что когда мы в одном из выпусков говорили про э, коралловый клуб и женщину, которая убедительно рассказывала об этом, конечно, когда сталкиваешься с хорошо сделанным сайтом, психология делает свое дело, и очень трудно вот э, самому себе сказать, слушай, а это все-таки ерунда полная. Вот потому что эти вещи, они хорошо продаются, это мощный маркетинг, и, конечно, здесь очень трудно не поддаться на вот ощущение того, что, а может быть, все-таки это на самом деле, может быть, я сейчас излечусь от всех болезней. Так что не стоит поддаваться, стоит доверять своему скептическому ощущению. Ну и сейчас я расскажу о исследовании, о связи благополучия, собственно, экономического и эм, скорости усвоения языка. Значит, заметка вообще начинается с того, что утверждается. 50-летнее исследование показало, что э, у 5-летних детей э, видно, как благополучие семьи и уровень образования родителей влияет на их навыки. Но э, сейчас выяснилось, что это различие видно уже на 18-м э, месяце. Э, значит, э, Анни Фернольд э, из Стэнфордского университета провела такое исследования. Она сначала м, на территории университета исследовала детей, э, ставя такой эксперимент. Она э, показывала детям э, картинки и, допустим, говорила, покажите мне там мячик. И она отслеживала скорость реакции ребенка. Э, потом она, собственно, выехала... Э, как в заметке написано, в область бухты, я не знаю, город, ну, наверное, имеется в виду, что это какой-то бедный район. И провела логичное исследование там. И, собственно, выяснила, что различие в реакции составляет 250 миллисекунд, что довольно-таки существенно. Потом она вновь исследовала этих детей через 6 месяцев, то есть, когда им стало 2 года. И она обнаружила, что... Словарный запас у тех детей, которые вот в бедных семьях, он на 30% меньше, что довольно, довольно такое серьезное отличие. Как бороться с этим? Она говорит, что родителям следует больше с детьми говорить и использовать более богатый язык. Однако у меня сразу возникает такой вопрос, не путает ли она причину со следствием? Наверное, у людей, которые бедные, им надо тратить больше времени, чтобы как-то семью прокормить, и у них просто ну, нет времени, вот как раз чтобы с ребенком разговаривать, и это приводит к тому, что у них есть такое отставание. Может быть, вот в таких вот исследованиях всегда возникает вопрос вот причины следствия, либо потому что там очень много переменных. Вот, например, в этом вопросе у меня сразу ну, возникло бы сомнение в том, были ли проконтролированы все переменные. Их же много. Она обратила внимание на то, что люди бедные или богатые. Но ведь есть и другие параметры. Например, кто сколько проводит времени с детьми? А насколько бедные были вот именно бедные? Насколько бедный, ну, надо смотреть конкретно уже исследование. Видимо, речь идет о том, что она проводила исследование в каком-то очень бедном районе. Да? Но там говорилось не только о том, что бедный и богатый, уровень образования еще. Ну, он тоже связан, кстати, с тем, человек бедный или богатый. Добавлю вот еще что. Исследования о связи неравенства ну, с экономического с многими параметрами, ну, допустим, продолжительностью жизни проводились, много чего интересного обнаружено, экспертом считается Ричард Вилкинсон, и есть его выступление на ТЭД, оно называется «Как экономическое неравенство родит общество». Всем рекомендую посмотреть. Сегодня, когда я шла из университета, пошла в магазин посмотреть всякие женские штучки себе, в торговом центре мне вручили очень интересную листовку. И ее смысл заключается в рекламе косметики без синтетики. В этой листовке нам объясняется, почему важно применять именно натуральную косметику. В основном здесь как бы сказаны очень такие банальные вещи, которые вот очень часто используют производители так называемой органической косметики. Они очень любят запугивать покупательниц тем, что... В обычной косметике очень много разных химических веществ, про которые обыватель практически ничего не знает, они все объявляются вредными, опасными, а вот то, что вот, как бы природные ингредиенты, которые там получены, экстракты растений и вот чего-то подобного, они значит, якобы абсолютно наоборот безвредны. Ну, понятно, что в массовом сознании ассоциируется ну, то, что от природы, значит, оно хорошее, а то, что синтетическое это химия, химия, она вредна. Само-то слово химия в смысле химически синтезированных веществ, оно уже ассоциируется чем-то опасным. В пример угрожающих веществ, в частности в этой листовке, приводится пропиленгликоль, мронопол и парабены. Кстати, почему-то здесь написано просто как парабен. То есть парабен это класс веществ, но здесь они почему-то написаны в единственном числе, как будто это одно вещество. Ну, потому что важно, чтобы звучало сложно и очень по-химически. Да, верно. Здесь про него написано, что парабен способен накапливаться в организме, разрушает эндокринную систему, есть риск рака молочной железы. Я решила немножко подробнее прочитать про эти вещества, и в частности в Википедии у нас... Есть ссылка на исследование, в котором был обнаружен высокий уровень парабенов в раковой опухоли. По-видимому, именно из этого исследования пошла вся эта шумиха. Но, тем не менее, дальше там сказано, что непосредственная связи между раком груди и употреблением парабенов в пище или в косметике, как бы вот эта связи ее не было обнаружено, то есть... Как всегда, журналисты что-то прочитали, испугались, а то, что дальше, как бы корреляция и причинно-следственная связь, вот это вот все исследовать, они не стали. Ну, потому что гораздо проще сразу какой-то простой... Э простое сообщение сказать, что вот это вредно, это плохо или это хорошо. То есть из этого можно сделать сенсацию, это самое главное для журналистов, по-моему. В принципе, да, но также и потому, что сложно понять. Когда ты э, читаешь какое-то серьезное исследование по биологии, тем более по медицине, это все очень сложно всегда, и там очень редко бывает ответов типа «да», или, например, а вот это лечение работает, там всегда столько оговорок. А вот ты упомянул о том, что в медицине всегда, ну и в методах лечения очень много оговорок. А я вот э, вспомнил, что на сайте этого прибора Донал увидел там такие заявления о том, что вот лечит там вот в такой высокий очень процент и так далее. Вот Всегда, когда видишь, что метод работает в 146% случаев, понимаешь, что это, ну, фальшивка какая-то. В частности, на Википедии даже есть цитата редактора журнала «Прикладной токсикологии», в котором впервые были опубликованы эти исследования. Он говорит, что из исследования невозможно сказать, действительно ли парабены вызывают опухоли или нет. Ну, то есть там очень много факторов, и мы не можем сказать, что виноваты именно парабены. Ну, а, конечно же, производители органической косметики взяли на вооружение то, что они стали ассоциироваться с раком. И... Решили всех нас запугать, что мы покупали только их косметику, в которой нет парабенов. Можно еще добавить, что парабены используются не только в косметической, но и в фармацевтической, и пищевой промышленности. Ну, то есть, он есть даже в лекарствах некоторых. То есть, если бы он был настолько вреден, как нас запугивает производительной органической косметики, то эти лекарства бы убивали а не лечили. Ну, это хотя, это может быть, хотя это может быть, типа, они могу сказать, да, и вот поэтому. Эти лекарства были созданы с целью геноцида русского народа. Ищериками, <с> почему только русского? Да, в каждой стране на самом деле существует своя истерия. Ну, и вот в той же Америке. Более там... Парабена, да, это мировая истерия. Конечно. Нет, ну, а, там вопрос про ну, рации, да. наверное, все-таки. То есть в если, говорить, если говорить о реальном исследовании, я думаю, там и вопрос в концентрации, и вообще в причинно-средственной связи, которой может и не быть. Но я хотел сказать, что э, сама идея того, что э, какие-то там органические вещества, они более э, положительно влияют на человеческий организм, а синтезированные нет, они под собой имеют такое явно, явно невысказанное предположение такое, э, что... В природе, в природе якобы есть что-то, что сделано специально для человека. То есть такая на самом деле э эгоцентричность, что вот э все существует для нас. Хотя на самом деле, если мы, например, посмотрим на ту же теорию эволюции, каждое растение существует само для себя, а вовсе не для нас. Оно существует для своего выживания. И надо сказать, что многие э медикаменты, которые так называемые натуральные, они не только могут, но и вызывают часто очень серьезные побочные эффекты, и вообще с органическими э, лекарствами, со всеми этими, большая проблема дозировки. Потому что, э, когда вы синтезируете вещество, вы точно знаете, что у вас там столько-то, столько-то миллиграмм вещества а, действующего. А когда вы срываете растения, вы понятия не имеете, сколько там. Там вариации могут быть громадными. Про одно из других химических веществ написано очень забавно. В, в, среди, в редактор он может нанести, есть такая фраза. Влияет на все внутренние органы. Это <смех> <смех> влияет на все мозговые органы. На <смех> да. да все без исключения. <смех> Вообще, на каждый нейрон мозга, на каждую клеточку, даже левого левой пятки мои влияет. Вообще, Лавида, я смотрю, тебя тянет на всякие листовки. Это не в прошлый раз ли мы и а в позапрошлый раз разбирали, когда мы с тобой шли и нам выдали листовку. Ну, просто да. я когда-то сама раздавала листовки, мне теперь жалко тех людей, которых раздают, я хочу им помочь. Ну, в общем, можно сделать такое заключение, что... Ничего плохого тоже нет в органической косметике, я сама иногда и пользуюсь. Но не надо думать, что прям если косметика там помечена как органическая, то знаете, она волшебная, уберет все ваши прыщи, покраснения э, и все такое прочее, исцелит от всех болезней, а значит, с какими-то химически синтезированными веществами там она будет вредна. Надо просто все разбираться в этом не верить рекламным лозунгам без, огля без оглядки на здравый смысл. Ну а теперь я хотел бы прокомментировать эту новость. Звучит она громкая, и называется «фотонная молекула. Новая форма материи». Значит, физики Михаил Лукин и Влад Новолетич провели эксперимент, в котором, ну, как утверждают журналисты, получили новую форму материи, фотонная молекула. Сейчас несколько скептических комментариев. Во-первых, как я, ну, не знаю, возможно, Лукин сказал сам, если пустить два лазерных луча строго навстречу, они просто пройдут насквозь один через другой. Во-первых, это верно для слабых полей. Во-вторых, если мы сделаем поля сильные, то в воздухе у нас будет нелинейный эффект, ничего по не получим. Более того, даже в вакууме мы не сможем всегда такую ситуацию получить. То есть при сильных полях у нас просто будут рождаться электрон-позитронные пары и будет такое веселое взаимодействие. А теперь, собственно, сам эксперимент. Значит, они охладили атомы рубидия методом лазерного охлаждения. И потом пустили туда два фотона. Если один фотон возбуждает атом, высокое состояние то у него очень сильно растет радиус и это мешает другому атому соседнему близкому возбудиться в такое же состояние поэтому когда один фотон возбуждает атом другой не может возбудить соседний и именно из этого процесса между фотонами возникает такое взаимодействие специфичное. То есть они двигаются как пара в этой, так скажем, капле холодных атомов. Теперь насчет заявления о том, что это молекула. Ну, во-первых, молекула существует в стабильном состоянии в довольно обширном спектре условий, так скажем. А в данном случае фотоны они вот, э, могут только двигаться вот, э, в, в, в, в данном облаке холодных атомов. То есть нельзя так считать молекулой. Это вообще про, по сути процесс. Эта новость была опубликована на физорг буквально вчера, но ее тут же перевели. Я ее видел в группе, по-моему, ученые «Предложены уки, Что не удивило, что там вообще не дали никаких комментариев. Просто ранее была еще одна новость о том, что была, мол, получена температура ниже абсолютного нуля. Да, да, да, и, она, и она была написана тоже ну, журналистами, немного неграмотно, а там, естественно, ниже нуля никаких температур не получили. И вот здесь тоже вот такая заметка, ну, к ней нужны комментарии физиков вообще. Потому что если человек прочитает который ну, не разбирается в опросе, он может выдумать себе что-то совершенно уж фантастическое. Ну, В той новости просто температура была не в привычном понимании, а в специальном, чтобы разобраться в котором, нужно немножко знать физику. Ну, вообще, когда дело касается вот таких новостей, мы, например, сегодня разбирали новость по астрономии, тоже там были какие-то непонятки. В принципе, наверное еще это может быть связано с тем, что очень многие процессы, они просто очень сложные и вот ты пытаешься донести их проще ты рассказываешь что-то прессе вот там, например, в какой-нибудь лаборатории пресс-релиз и они, как правило, рассказывают очень просто там те же сидят, там сидит, например, какая-нибудь девочка которой дали материалы ей надо довольно просто написать для пресс-релиза вот она написала, как поняла как-то там что-то проверили, посмотрели но вообще Михаил Лукин это известный специалист работает работает он в MIT в Массачусетсе Приезжал он недавно в Москву на вторую международную конференцию по квантовым технологиям, и мне удалось послушать его лекцию. Ну и как, он интересно рассказывает? Да, интересно. <связывая> <связывая> Если сравнить, допустим, как рассказывал Вольфган Кеттерли, Нобелевский лауреат, то Нобелевский лауреат рассказал уж слишком популярно. Но он Нобелевский лауреат, ему позволительно. Ну что ж, а теперь мы переходим к потрясающей рубрике ⁇ Когнитивная ошибка ⁇ И нам о ней расскажет тоже Женя. Ранее была ошибка добавления лишнего элемента. И вот сейчас у нас парадокс Монтихола Тоже одна из ошибок, которая связана с непониманием теории вероятности. Значит, классические ставят так, ну, эту загадку. Есть три двери. За двумя из них находятся козы. За одной дверью автомобиль э -э, Предлагают игроку выбрать Дверь какую-либо Потом ведущий Открывает Дверь, за которой находится коза Причем открывает ее Всегда э -э, Вне зависимости от того, какую дверь выбрал игрок То есть, там, либо автомобиль, либо коза И потом э -э, задается Вопрос э -э, Вы хотите сменить дверь, ваш выбор, или хотите оставить прежнюю? Ну и где вероятность, собственно весь вопрос, где вероятность выигрыша больше? Стоит менять свой выбор или нет? Ответ правильный, что следует менять свой выбор. В этом случае вероятность выигрыша вы, выигрыша больше. А в чем заключается сам парадокс? То, что люди, когда рассматривают эту ситуацию, они смотрят на первый вариант, у нас есть три двери, и второй вариант, есть две двери, одна открыта, как не связанные между собой. Они связаны, поэтому нам надо делать переоценку вероятности. Вот в, это, в этом и заключается когнитивная ошибка. То есть большинство людей, когда им предлагают такой выбор, и я сам вот задавал вопрос своим друзьям, знакомым, большинство людей говорят, я остаюсь, вот я выбрал ту дверь, все. Да, и это неправильно. На самом деле, этот парадокс очень трудно понять, и разные люди понимают его по-разному. И поэтому, ну, существует много разных объяснений, и один человек, вот, он просто понимает, вот, если ему дать пример одной ситуации, другой понимает через какое-то другое объяснение. Объяснение, которое я слышал, это вот самое такое, наверное, для большинства людей простое, это объяснение через тысячу дверей. И там суть состоит в том, что, представьте, что дверей тысяча, машина только в одной а 999 дверей, за ними, значит, козы. А если я хочу козу? Но по условию задачи нужна машина. Значит, вот человек выбирает любую дверь. Затем, затем ведущий берет и открывает 998 дверей, где козы. И дальше задает вам вопрос. Хотите ли вы сменить дверь? Ну, и тут все такие понимают. А, ну, конечно. То есть, суть состоит в том, что на большом числе уже понятнее принцип. Шанс, что вы в первый раз выбрали дверь, все-таки чуть-чуть ниже. Когда речь идет о трех дверях, то здесь вот объяснение может быть такое. У вас три двери, вот вы случайным образом тыкаете в них. Шанс, что вы попали, все-таки чуть-чуть меньше, чем если бы вы выбирали из двух дверей. А в случае... нет, нет, нет, нет, нет, не так. Вот смотри, самое простое объяснение. Э -э какое у тебя, какие есть варианты э -э выиграть, когда ты двери не меняешь? Только один, когда ты вот в автомобиль сразу указал, потом свой выбор не поменял. А когда ты выбор свой меняешь, сколько вариантов? Когда ты изначально выберешь неправильную дверь. А ты выберешь ее, можешь выбрать двумя способами, вероятность в два раза больше. Ну да, ну это в принципе то же самое, что я говорю, просто другими словами. То есть, я это сформулирую так. Шанс, что ты в первый раз выбрал правильно, гораздо меньше, чем неправильно. То есть, если у нас есть три двери, за которыми за одной дверью машина, за двумя другими – козы. Шанс, что ты в первый раз ткнул в машину, ниже, чем шанс, что ты в первый раз ткнул в козу. А значит, есть смысл поменять. В случае с, дверь, с тысячей дверьми наглядность заключается, на мой взгляд, в том, что когда ведущий открывает 298, то он выделяет четко одну дверь, которую он не открывает. То есть эта дверь сразу подозрительно на то, что в ней автомобиль. Ну, да, вот в этом психологический понятно. момент. Да, да, в этом психологический момент Потому что ты ожидаешь, что вторым э, шагом Он откроет одну дверь А на самом деле он открывает 998 И ты начинаешь понимать в чем суть Это При этом все равно ты мог уткнуть в машину Но тут тебе понятно, что шанс этого минимален <как> Ну что ж На этом мы наш сегодняшний выпуск заканчиваем И до следующей встречи Спасибо, что были с нами Пока, Пока Комментируйте наши выпуски Присылайте нам крутые, развернутые вопросы и отзывы. Очень приятно всегда. Спасибо вам. До свидания.